Привет, друзья, привет! Иду сейчас на розу хутер кататься на городе. Тут снег выпал достаточно много. Как видно по заднему плану на город уже есть снег, даже в самом низу есть. Надеюсь, что сегодня покатаюсь по фрирайду. очень кипуки до верху, в общем сейчас погоним на подъемнике попробуем доподняться на Розу Кутер вы приобретаете наш кипас за рублей карточка остается с вами а единый говорят есть еще? есть единый, а он сколько? 3300 это на... только карточки или все вместе, все в кучке? Это 300 и карта бесконтактная 100 рублей, 3 400 получается. На три курорта действуют на один день. Или угу. можете на несколько дней подряд а, приобрести этот скепас. Если только на наш курорт, сверху 2,5 дневной. А? Вот, если вам нужно розы, то вам нужно минут 10-15 пройти пешочком до розы. Нам надо хуйнуть вон туда. минут 10-15 все же я дошел до розы я весь спотел ноги взмокли и это очень плохо очень плохо потому что если в горах там холодно то полюбасу ноги многие планируйте заранее свой маршрут узнавайте звоните зазванивайте, раззванивайте раззванивать колл-центр Роза хутор, газпром горки и альпика, по моему. Все три разные категории, блядь. Теперь надо ехать выбрать куда-либо туда. Нет. На куда? Надо Слушай, а не подскажешь на Роза Пик куда-туда или туда ехать? А, можно и тут, и тут. А, а но ну, туда -туда в... туда -туда Где вообще так просто покататься и Да. А, ну тогда вот этого она сразу, ну, быстрее. Ага, все, спасибо. Короче, идем туда. Боже. идем на разу на 20 на 230 по моему что ли там В высоту какой тут белый снег я такого белого снега... снега еще ни разу не видал вообще тут прям вообще просто охренеть то иду кататься хватит фотографировать блядь. Э -э, желательно застегивать карманы все гол сейчас разомнемся перед началом э -э, покатушек обязательно разминаться а подскажите, вы поприрайдовать, ведь, понял? Понравить. А как туда попасть? На каменный что-то бор или что-то. Каменный там, столб вот да. едешь по этой дороге. По этой, да? Да. Держишься. Приезжаешь, там будет высадка ага. с гондолы. То есть от нее держишься чуть правее, не в ту сторону, ага, отсюда. А, а потом чуть -чуть до самого правее. конца едешь, держась влево, чтобы не свалиться на южку. Ага. И приедешь кресел. Ясно. Все, спасибо. Нет, нет, обязательно разминаться. Вообще это самое прям вот ну, обязательное. О, oh, okay. привет! Вы догнал? Да. <свеч> Сейчас сюда, да? Ну, типа того. Ага. Uh -huh. Laser. earn that shit like major paper I melt that beat like a fucking getter but you know I do it fucking better and you know I make her fucking wetter than Johnson in the water to restore me wetter then Calvineros will be opposed to gender for gore's got to talk so you better get her she on that pole like dip blow I got a sick home, she likes to like Dylan Francis like to get low relax on hold up, I got a sick blow I can make any beat just like Skrillex I swear I can make Joseph Bieber feel it and I can more grand, Вот так объеду, попробую, вон туда встану, посмотрю, что там. Вот Привет, человек! Здорово! Тоже фрирайдом? Да, да. Этот... Короче, покатался блядь, во вдоволь Флешку проебал одну. Дальше чё Там вот был пиздец. Но камера сдохла, короче. Вот. Заряжаю. Телефон сдох. На все зарядок не хватает. Powerbank тоже на грани вздыхания. Короче, полная жопа. А каталка только начинается, сука. Разгарив саму. Зря я не заснял те моменты, где я там кувыркался в пиздец. По таким горам ездил вообще классно. Ну, уже привыкаю, ноги болят. Ну, ничего, привычно. Привычно, привычно. Народу много, все катаются, угорают. Сейчас поеду туда дальше. Ем снег периодически, Жажда валит. Снег ел лет 20, наверное. Все вообще загибли. В принципе, я не жалею то, что потратил трешку. Вот это пизда твою мать! хотя понедельник вы ну, сами видите какой вид чувак, вылетел, ебать! Охуеть! А, а, просто! Ебать! Счастливчик, зашел, uh, в кафе, знаю, что это. За штука называется кафе чукотка заказал чай грибной типа суп ну там знаете не суп а вода короче со вкусом грибов и картофель по-деревенски и чай в принципе все вышло у меня на 580 рублей но чай просто бомба реально бомба это таких чаев я даже не видал очень сильно ноги болят так что с непривычки очень херово прям очень керовость на перчатки все промокли насквозь Фу. ну атмосфера такая знаете, деревенская там реально деревенская вон там шкуры, шкуры коров он там кстати люстру из олених рогов прикиньте это вообще охренеть такие криковихи здесь иностранцев много китайцы корейцы американцы немцы все сюда приехали очень а так вполне в принципе выходные проходят нормально ну у кого рабочие у меня выходные -то. 580 рублей но ну, картошка нормальная вроде ренки типа суп хоп ну грибами пахнет да есть даже сиденьки с подогревом все дела атауди крепы поменять не сами надо Короче, перекрутил стойку на карвинг его. Зря я перекрутил эту... Вообще неудобно. На... Поставил плюс 15 минус 6. Сейчас посмотрим, как будет. ушки устал ноги болят последний раз спускаюсь и все если вам понравился этот видео ставьте лайк подписывайтесь на канал включайте колокольчик с вами был николай всем пока